Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер по заработку криптомонеты Трон и USDT. Ну, в основном трон. Называется tron восемьдесят девять восемьдесят девять точка Это инвестиционный проект. И не забываем о том, что все инвестиции в интернете связаны с риском. Регистрация прописывайте, а, здесь будет инвайт-код пригласителя, почта, два раза пароль, вводим вот такую цифровую капчу, нажимаем зарегистрироваться, вход по имейл-адресу и паролю. Сейчас капчу обновлю. Вводим цифровую капчу 7169 логин. Значит, что, друзья? Я зашла в него вчера поздно вечером. Я депонировала сюда 20 монет трон. А сейчас все объясню по порядочку. Но на вывод я ставить не стала, так как я зашла поздно вечером. А, как правило, в майнерах вывод производится один раз в 24 часа, и, соответственно, если бы я вчера поставила на вывод монеты поздно вечером, то сегодня поздно вечером мне пришлось бы сделать уже... Как бы утром сейчас я бы их не смогла вывести. Понимаем, да? Это... Так что я оставила это на потом. Значит, что у них здесь написано? Поскольку преступники используют роботов для регистрации учетной записи нашей компании и обналичивания вознаграждений компании партиями. Господи, компании необходимо вручную просматривать все неактивные учетные записи. Все Активированные участники не нуждаются в проверке, а снятие средств будет зачислено на счет немедленно. Минимальный депозит для активации учетной записи составляет 10 ТРХ. Если пополнение прошло успешно, баланс необходимо перевести на счет фонда. Баланс основного счета составит 20 ТРХ. Ежедневный вывод 06RX и все такое. Значит, это Телеграм-аккаунт. Есть у них активная группа Телеграм. Это понятно. Значит, что я сделала? Значит, ну здесь ни о чем. Так, кликаю «Мой». Значит, я сделала депозит. Я кликнула. Вот это рывшар, ну вот перезарядка я кликнула. Я скопировала вот этот адрес, перевела на этот адрес 20 монет. Но минимальный депозит здесь от 10 монет. Я закинула 20. Так, монеты поступают в течение 50 минут. Ну, как правило, это все. Быстрее происходит. Все, друзья, монетки мне поступили. Здесь дается бонус. 10, 3Х. Насчет вывода. Вроде как. Вот. Вот здесь и USDT и 3Х. Вот у меня на балансе 30 монет. 20 монет я закинула. Плюс 10 монет бонуса. Итого 30 монет. Значит, эта домашняя страничка, там как бы ничего такого нет. Вот здесь, значит, смотрите, после пополнения, как вам придут монеты, если вас заинтересует проект, как майнер, вы кликаете вот здесь внизу «Фундамент». Значит, и нужно, что вот здесь нажать на кнопочку «Обмен». Кликайте вот на этот обмен. Вот эту сумму я стерла. Прописала 20 монет моих вот этих вот, что я пополнилась. Прописала пароль Security. Я при регистрации указала один и тот же пароль. Как бы, и вот эту капчу. И кликнула вот на синюю вкладочку. Вот у меня стало 30 монет. Вот. Понимаем это. Вот они мои 30 монеток. У меня VIP 1 по 3%. В данный момент у меня на балансе 0.30. Вот этих монет я могу их вывести имейте в виду друзья если я вот сейчас кликну мой здесь вывод это вывод совсем для другого здесь помимо майнер есть инвестиции если вы будете инвестировать вы можете кликать здесь я же на майнере и вывод здесь друзья вот он вот здесь вывод. Кликаю вывод. У меня на балансе 0.30. Также здесь есть USDT у меня по нулям. Так как я пополнялась в тронах. Значит сюда что? Прописываем адрес. Я буду выводить на трон линейка. Копирую адрес. Вставляю. Сюда security код. И вот это вот капча. Клик Submit. Все. Видим, да? Монетки мои вывелись. Так. Идем в TronLink, сейчас посмотрим. Да, вот они. 0.3, монеты пришли. Как видим, платят инстантом. Все хорошо. Так, вот здесь фундамент. И по поводу депозита и вывода, надеюсь, я все понятно рассказала. Значит, вот здесь, как я сказала уже, присутствуют инвестиции. Это совсем другой вид заработка. USDT, TRX. И как бы это по желанию. Возвращаюсь в мой кабинет. Значит, что у нас здесь? Здесь по... поменять пароль. Здесь моя команда будет отображаться наши рефералы далее вот здесь в верхнем углу обратите внимание вот такие вот иконки стоят здесь у них будет проходить аэродропы какие-то я не знаю что это далее вот это следующая иконка реферальная ссылочка кто хочет приглашать кликаете и ссылочка автоматически Копируется. Так. Возвращаемся. Здесь как бы связаться также с телеграм-аккаунтом поддержки и группа. Здесь у них как бы Реферальная программа 3 уровня. 7,4,2%. И если у вас будет 10 активных рефералов, то можете запросить 10 USDT или 103X. Ну, такие вот у них тут фишки. Ну и все. А здесь язык. Ну, русского здесь нет языка. Вот такой вот майнер. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.